Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про объекты. Объект – это базовое понятие в вышивальной программе Бернина. Им является любой элемент, который вы видите на рабочем поле и можете выделить, кликнув по нему мышкой. Выделенный объект будет заключен в конверт из 9 черных или прозрачных маркеров. Если при этом отключен художественный просмотр, то объект будет подсвечен по умолчанию розовым цветом. Именно над выделенным объектом можно совершать различные операции. Менять его размер, поворачивать и так далее. Кстати, иногда выделяются все объекты дизайна, потому что они были кем-то или самой программой сгруппированы. А в этом случае мы говорим о выделении группы объектов. А иногда объекты не выделяются, потому что кто-то их заблокировал, чтобы случайно не внести изменения. Над объектами можно совершать различные действия. С первыми тремя мы вкратце познакомились. Это изменение размера, поворот, группировка и блокировка. Помимо этих простых действий, есть возможность поворачивать на заданное число градусов, отображать, менять форму, размножать и располагать по различным схемам. Все эти возможности мы рассмотрим в процессе изучения программы. А сейчас самое время разобраться с самим понятием «объект». При создании файлов вышивки в программе Бернина вы встретитесь с тремя основными типами объектов. Графические – это рисунки, которые вы загружаете в программу. Они могут быть векторными и растровыми. Растровые – это обычные рисунки, которые вы обрабатываете вручную, в основном с помощью инструментов панели «Создать» или с помощью инструментов «Автооцифровка». А с векторными мы работаем в режиме живописный холст. Они легко превращаются в объекты вышитые. Вышитые. В основном это объекты, которые вы создали в программе с помощью инструментов панели создать и инструментов панели автоцифровка, кроме инструментов фотостежок. А также это объекты, созданные с помощью инструментов прорезная вышивка и работа штампом. А эти объекты легко поддаются изменению. Вы можете вносить правку в плотность стежковой заливки, в ее тип, менять объект на заполненный и контурный. В режиме изменения формы вы можете изменить форму объекта, и программа автоматически пересчитает стежки и применит заданную стежковую заливку под новую форму. Это основная группа объектов при создании файла вышивки. Стежковые. В первую очередь, это объекты, созданные в программе с помощью инструмента «Цветной фотостежок» из группы «Автооцифровка». Из стежковых объектов также состоят неродные дизайны, которые были сделаны в сторонних редакторах. При открытии Бернина по умолчанию пытается распознать, каким инструментом был сделан тот или иной объект – и, по возможности распознав, присваивает объекту определенные свойства. В результате распознавания часть объектов имеет ограниченную функцию редактирования, а часть нет. Эти объекты не имеют контура. Выделив объекты, зайдя в режим изменения формы, вы увидите, что выделенный объект ⁇ это последовательные идущие узлы, соединенные прямым сегментом. Что такое сегменты-узлы, вы уже в курсе. Менять. Размер таких дизайнов категорически не рекомендуется, поскольку вы можете потерять красивые стежковые заливки и получить некачественный плотный дизайн или объекты, содержащие слишком длинные стежки. Кстати, к стежковым я бы отнесла объекты, созданные в модуле вышивка крестом. По сути, они тоже не меняются в размерах и не имеют привычных функций редактирования. Вот, собственно, все, что я хотел сказать о таком понятии, как объект. Полагаю, что если у вас и остались вопросы, то они в основном касаются стежковых объектов. По поводу моей категоричности в изменении стежковых файлов. Мне проще ограничить вас на начальном этапе обучения, а когда вы поймете, что к чему, вы сами разберетесь, где можете нарушать правила. В дальнейшем мы более глубоко затронем вопросы, связанные с пониманием стежкового объекта, разберемся с распознаванием и возможными манипуляциями над стежками. Хорошего дня!